Здравствуйте, дорогие друзья! Я решил сегодня выложить свежее видео, давно не выкладывал, хвалиться было особо нечем. Но сейчас хочу сказать, что мои все старания и ожидания оправдались. И оправдалось это, ну... Почти год прошел. Вот с 14 января 2017 года я зарегистрирован. Сегодня у нас 4 декабря 2017 года. Почти год да, прошел. Я вышел на заработок с рефералов 700 рублей в неделю. Всем, кому интересно, досмотрите это видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал. Ну и поставьте лайк мне за метод. Рассказываю всем, пожалуйста, кто хочет. Вот имея такой аккаунт и... Действуя по методике, которую я вам сейчас, в принципе, расскажу, в ней ничего сложного. Ну, если как я будете, то через год вы тоже выйдете на такой уровень. Если вы будете быстрее больше выполнять заданий, то вы еще быстрее выйдете на этот уровень. Смотрите, значит... Что я вам хочу сказать Для того, чтобы здесь зарабатывать Ну, во-первых, вам надо зарегистрироваться Под описанием Есть моя реферальная ссылка Регистрируйтесь обязательно по ней Иначе вы пойдете к другому человеку После того, как зарегистрируетесь Обязательно подтвердите свой e-mail Заполните свои личные данные Не знаю, аватарку поставьте За все это я вам не просто так это говорю Начисляются очки опыта и это увеличивает ваш статус. О том заработке, о котором я говорю, возможен только на высоком статусе. Поэтому вам надо как можно быстрее его поднять. Значит, зарегистрировались, потом заходите, ну куда? Зарабатывайте, заходите вот сюда. У нас речи о вложениях нету никаких. Выбираете задание. Начните, я всем рекомендую, соцсетей. Я говорю, это самые легкие задания. Научитесь их выполнять. много пробуйте. Потом вам легче будет просто. Я вам говорю, поверьте мне просто. Я так делаю. Рассказываю, в общем, как я делал. Вам необходимо выполнять хотя бы 5 заданий. Выполняйте 5 заданий в день и получайте за них оплату. Это минимум. Это что касается заданий. Потом, вот эти вещи. Посещение. Письма серфинг. Обязательно их выполняйте. Ну вот зашли, вам это и не сложно будет сделать. Вот нажали на кнопку, раз нажали, вот он. Перегру... Все, закрыли, все. Посещение вам засчиталось. А, значит, вот эти обязательно, их тут много, очень много этих посещений, выскакивают ну хотя бы раз в день. Вот вы зашли, все их пролистали, этого будет пока достаточно. Посещение касается, это то же самое, писем, серфинг, это все то же самое, аналогично. Каждый день будете это делать, у вас вам будет выдавать система достижения, значит, очки опыта будут прибавляться, статус ваш будет расти. Значит, так, если будете выполнять больше, это еще лучше. Вы просто быстрее выйдете на этот уровень и вы быстрее начнете зарабатывать э, какие-то существенные деньги за счет рефералов. А, значит, что делаем дальше? С заданием письма, серфинг, посещения Понятно. Значит, а, продолжаете это делать до тех пор. Откроем таблицу статусов. А, значит пока не выйдете хотя бы на уровень активиста. Но, ребят, вы можете выполнять, я с новичка начал сразу приглашать рефералов, просто вы можете разочароваться, от них реферальный процент невелик здесь на низких уровнях, поэтому сильно много они вам дохода не принесут. Так что дождитесь вот статуса активиста, и тогда у вас дела пойдут ну, намного лучше, вы сами поймете потом почему. А можете не приглашать, пока можете просто работать. Достигните эксперта звания, достигните грандмастера звания, потом начинаете приглашать рефералов. Будет лучше. Ну, смотрите, дело ваше. Я начал с новичка, вы смотрите, как хотите. Значит, вот что я делал. И, значит, как приглашать рефералов? Зарегистрируйтесь на SEO Sprint. Вот задание вот такое здесь создайте. Вот я вам его показываю. Поставите на паузу потом. Ну, чтобы создать задание, вот э, зайдете, когда сюда разместить рекламу, да. Это вот здесь. Вот оплачиваемые задания. Откройте и вот шаблон. Вы из, моего, вы из моей шапки сюда все впишите прям такой же, как у меня. Сделайте мне не жалко. К вам будет регистрироваться реферал, Регистрироваться они будут вот сюда. Так. Э, где мои рефералы? Рефералы. Вот он. Он вам будет присылать ваш ник. Вы здесь его вот будете смотреть. Наши рефералы. Будет регистрироваться, работать. С них вам будет идти проценты. Реферальные проценты. Это ваш будет основной заработок. Ну, чтобы не быть голословным, вот я вам покажу в завершении. Значит, свои выводы. Вот, заработал я всего 10 тысяч почти. Почти за год. Десятку почти заработал. Ну, я очень доволен. Вот они. Сами посмотрите. Так что всем рекомендую. Делайте так, как я. Э, сразу скажу. Э, регистрируйтесь обязательно ко мне. Я не могу тут все как бы рассказать вам. Все про все некоторые вещи. Такие надо вконтакте обсуждать, общаться там. Э, ну вот, в принципе, и все. Я не знаю, я очень рад и счастлив. Я много раз разочаровывался, но вот этот сайт, это никакие не птички, блядь, вам не супер -берст там какие-то, или казино какое-нибудь. Здесь реальный доход, здесь люди работают. Некоторые по 500 рублей чисто на заданиях тут зарабатывают. Вот, ну я не знаю, если не верите, вот для примера, давайте мы зайдем в какие-нибудь в топы, посмотрим тут просто. По заработку за неделю что-то за сегодня О, посмотрим кто сколько зарабатывает вот зарабатывает видите люди да реально все это реально все это реально зарабатывается по 500 рублей он зарабатывается но я видел тут больше что ты по 1000 зарабатывал но я столько не могу не знаю в день я может максимум зарабатывал ну ну 100 рублей 100 с лишним вот так вот бывало зарабатывал. Больше мог, ну мне не хотелось. Так что, а все в ваших руках. Все зависит только от вас. Пять заданий в день, значит, выполняете обязательно и получаете за них оплату. Если больше, то лучше. А, значит, серфинг, письма, посещения все просматривайте обязательно каждый день. И все. Потом даете задания по привлечению рефералов. Вот такие задания потом надо разместить на многих сайтах. Обратитесь ко мне ВКонтакте, ссылка будет. Для регистрации на SalesPrint, у кого не, нету, то тоже ссылка под описанием видео будет. В общем, сделайте так, как я, и ваш заработок будет 700 рублей в неделю. Всего доброго, удачи!